Все практически развод воспринимают как трагедию. Ну или да, ну в лучшем случае драма. А развод, друзья мои, в большинстве случаев не трагедия и драма, а это подарок. Это то, что должно было произойти раньше, еще до свадьбы. Еще жениться не надо было. Но если вы женились, то быстрее осознайте, в какой момент... Чувствуете, что совсем не то, что-то идет не туда и вообще не видно перспективы? Не тяните резину, выходите из этих отношений, а то потом, когда появятся дети, уже труднее будет это решать. А то э, быстрее, э, ой, родим детей, у нас все наладится, друзья мои. Дети только усложняют отношения, дети не скрепляют э, любовь, там э, хорошие отношения, дети Крепляют ответственностью. Ответственность, да, появляется. Но не все готовы это ответственности нести. Если незрелый мужчина, ему пофигу эта ответственность. Понимаете? Поэтому э, на, начинайте вот э, соображать, э, думать о разводе еще при женении, при замужестве. И посмотрите именно с такой точки зрения на то. А если развестись, что будет? Понимаете, вот такой э, парадоксальный, может быть, взгляд позволяет резко оценить, а с тем ли я иду, а стоили я иду. То, что у нас классный секс, и мы там несколько раз хорошо отдохнули где-то, и э, там еще какие-то плюсики, этого мало, этого мало. Для того, чтобы создать семью, нужно действительно быть профессионалам в этих вопросах. Нужно хоть немножко почитать, немножко посмотреть. Вот у меня есть книга, называется ⁇ Проектируем счастливую семью ⁇ У меня есть курсы, где все это есть. И можно получить хотя бы азбуку этих знаний и не делать ошибок изначально на стадии замужества и женитьбы, чтобы потом не, не было развода. но ну, а если уж состоялся развод, вы посмотрите. Еще, как в той песне, еще неизвестно, кому повезло. То есть расстались, может быть, хорошо. Может быть, пришло время начать что-то новое, не впадать в панику, не привязываться, не рвать волосы. Не, тем более не, э, ни в коем случае, ни в коем случае не испытывать ненависть, обиды в адрес, там, как вы считаете, обидчика или ненавистника, который вот такое-то -такое совершил, или которое я совершила. Потому что здесь всегда ответственность на обоих. Лучше отпустите легко и быстро. Чем быстрее отпустите, тем быстрее кто-то появится. Будете э, негативить в адрес ушедшего э, или ушедшего, то это надолго затянется и может на всю жизнь болезнь возникнет одиночество. Поэтому быстро, легко отпустить, порадоваться тому, что произошло, даже если слезы на глазах, порадуйтесь ну и хорошо значит будет что-то лучше и заняться собой обязательно и мужчине и женщине нужно посмотреть критически а что привело к тому что расстались и убрать вот такие моменты которые приводят к расставанию убрать то что мешало вам жить чему-то научиться стать лучше чем вы были и все и все будет классно.